человека из бедности, огорченного вечно, и переложи его тело в место, где он будет жить во дворце, и он не поменяет свое огорчение, он будет все время огорченный. И у меня очень часто вопрос такой вот, как бы к этим людям был, почему вы огорчены, у вас все есть. Вот я сегодня встречался с человеком, смотрел на него и думал, ну чего ты огорчайся? у него там двое детей, у него свой автомобиль, у него красивая молодая жена, он в общем-то здоровый, у него есть доход постоянно, несмотря на то, что в стране все плохо. Откуда вы взял это огорчение? Ему говорю, слушай, что ты все время огорченный? Он говорит, ну я заморачиваюсь, просто политика, то есть тебе мешает жить жизнь других людей? Я говорю, зачем тебе это? У тебя так все хорошо. Найди в себе состояние радости. Пусть, он говорит, я все время удивляюсь, глядя на вас, Андрей Андреевич. Что такое все время счастливый человек? Я счастлив.